Кристина Арбакайта родилась в Москве 25 мая 1971 года. С детства будущую знаменитость окружали талантливые творческие люди. Мама Кристины – живая легенда отечественной поп-культуры Алла Пугачева, папа – Миколас Эдмундас Арбакас, режиссер и артист цирка, по происхождению литовец. В литовском поселке Швентаи на побережье Балтийского моря и прошло дошкольное детство Кристины. Когда будущей знаменитости было 4 года – ее родители развелись, однако отец продолжил принимать активное участие в жизни дочери. Кристина училась в специальной школе с английским уклоном в Москве. После уроков девочка занималась игрой на рояле и брала уроки вокала. А после того, как Кристина побывала на спектаклях в Большом театре, она уговорила маму отвезти ее в балетную школу. В семь лет Кристина Арбакайте впервые появилась на телевидении, спев милую песню «Солнышко смеется» в передаче «Веселые нотки». Девочка совсем не стеснялась камер и сразу понравилась зрителям. В 1983 году Кристина со своей мамой Аллой Пугачевой спела песню «А знаешь, все еще будет» на стихи Вероники Тушновой. Однако настоящая популярность пришла к Кристине Арбакайте после съемок в драме Ролана Быкова по повести Владимира Железнякова «Чучела» в 1983 году. Стоит отметить, что Ролан Быков выбрал Кристину Арбакайте из «Тысячи московских школьников». На прослушиваниях известный режиссер понял, что кроме Кристины Лену Бесольцееву, сильную девочку, столкнувшуюся с травлей в школе и предательством, так искренне не сыграет никто. Сольную певческую карьеру Кристина Арбакайта начала в 1992 году с дебютом на рождественских встречах Аллы Пугачевой. Первой песней, которая прозвучала из уст Арбакайте для широкой публики, стала «Поговорим на слова и музыку» Игоря Николаева. Композиция очень быстро стала хитом, что вдохновило Арбакайте на дальнейшее творчество. Вскоре появились песни и клипы «Позови меня» и «Горькое похмелье». Эти треки вошли в дебютный альбом певицы «Верность», который был записан в 1993 году. Поначалу Кристину Арбакайте не воспринимали как самостоятельную певицу, все видели в ней лишь дочку женщины, которая поет. Однако если Кристина не унаследовала сильного голоса от мамы, то ей передались многие черты ее характера, артистизм и целеустремленность, умение органично смотреться на сцене и перед камерами. К своей цели Кристина шла долго и настойчиво, занимаясь вокалом и хореографией, и не жалея семейных денег на видеоклипы. В 1996 году в рамках семейных гастролей Примадонны Арбакайте выступила в знаменитом Карнеги Холле в Нью-Йорке. В это же время вышел ее второй диск «0 часов 0 минут» и были сняты клипы на песни «Вербочки» и «Танго», а также записан видео-дуэт «Боль» с Павлом Дементьевым. Карьера певицы шла в гору, и в 2000 году Кристина получила приз The World Music Awards как одна из самых популярных российских певиц. Четвертый номерной диск артистки «Перелетная птица» появился в 2003 году, и заглавная песня моментально стала хитом. Первой серьезной любовью Кристины Арбака это стал кумир Владимир Пресняков-младший. Они познакомились в 1986 году, и уже в 16 лет Кристина переехала к этому певцу, которого за особые вокальные данные многие называли русским Майклом Джексоном. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, Пресников на момент их знакомства уже был звездой. В 1991 году у пары родился сын Никита. Повзрослев, он тоже связал жизнь с музыкой. Видимо, ему ближе мировоззрение отца рокера, он сколотил рок-группу «Мультивселенная». Второй гражданский брак артистка заключила с Русланом Байсаровым, успешным чеченским предпринимателем. От него Кристина родила в 1998 году сына Дэнни. Выбор нового избранника стал неожиданностью для окружения певицы, но она сама нисколько не сомневалась в том, что Руслан – мужчина ее мечты. Однако личная жизнь Кристины Арбакайта с ним не заладилась. Этот союз продлился недолго, причиной его распада стала главным образом супружеская неверность Байсарова. В 2009 году между Русланом и Кристиной разгорелся крупный медийный скандал. Пара оспаривала друг у друга право на опеку над их общим ребенком. Спор разрешился в судебном порядке, согласно постановлению Верховного Суда Чеченской Республики, оба родителя имели право на опеку над ребенком. Дени мог поочередно жить с обоими родителями, при этом предпочтение отдавалось тому из них, кто в данный момент не будет в командировке. Личная жизнь Кристины Арбакайте наладилась после замужества с американским дантистом предпринимателем Михаилом. Это первый официально зарегистрированный брак Кристины, певица на 7 лет старше мужа. Кристина и Михаил поженились в 2005 году в Майами, а в 2012 у пары родилась дочь Клавдия.